Всем привет, с вами Макс Риск, хэштег, 3 серии. А ну что в новостях? То есть мы должны доканчать до 35 ранга. Или капец будет. Так, что в новости? Так, видеоролики. но кстати, у brow stars как и у зуба, есть такие данные видеоролики. Ссылочка на канал по нашему бобрау Браул Старсу будет в описании. боссы босса Нани автор.. Робзи какой-то мой первый код браузер смотрите тут еще видеоролики под добавляли русских а если мы изменяем язык как мы уже пробовали вместе с вами ссылочка на мой канал будет в описании снова новости смотрите да блин я же их всех видео всех знаю семь дней в общем если меняем язык то другие ютуберы вот так вот так, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк. И у вас с этого большого сыночка выпадет то, что у меня прям вам в руки. Три-два, начинаем. Один еще, да? Не хватило. Блин, ну что не выпадает? Ух ты, гаджет. Все, все, то тес, тестируем, да? Так, давайте тестируем, потому что новый гаджет. Это нужно просто заснайпить. Так. Вот. Эль Прима хватает ближнего врага и бросает его через... Плечо слева перш перышком. Заряд на матче. Слева перышком. Классно. Так, а ну-ка, рада за поимку. у Пойдем. Let's go. Ну, в общем, посмотрим. О, кстати, я же придумал качну 500 кубков. Отлично. Квест выполнен. А, блин, ел нужен. Ну, ничего, мне не вкачнут. Так. Ну иди сам. Да, хочешь, не хочешь. Блин, меня убило. Э -э, спрут, не тормози. <с> Почему он тормозит, а? Не тормози, спрут. Когда меня убили, он ничего не сделал. Блин, когда меня убивают, он тоже ничего не сделал. Ты чувак, что делаешь? Ты чё, продал своих друзей? Ах ты же мой не товарищ отписка тогда пошли. Так, все, все, все. Я уже понял, пошел он так так там динамайк <смех> капец друзья <смех> решили по попробовать. А от эти вот чуваки которые мне мешают вечно не проигрывает то да отстаньте больно же ж. в общем как подходите не на ну этом вообще убийцам какой-то который любит чтобы его убивали мне еще лагает капец вообще не судьба какая-то угу учили реально умираете да в общем да это капец это ты виноват чувак что ты умираешь сам виноват в общем эти заснайпил ты виде роликах да я такого поворота не ожидал не, даже ближе не мог подойти. А что будет, если я гаджет нажму? Давай, гаджет, гаджет. Блин, дай гаджет. Чувак, дай мне гаджет нажать. Блин, вот шели. Ставь лайк, если тебе не нравится эти шели. Они мне вообще не нравятся. А, уйди. Блин, брысь! Вы ч, издеваетесь два на одного? Капец, хочу гаджет попробовать. Что это было? Ты, чувак, виноват. Кринто. Кто такой Кринто? Но ну, он явно хейтер какой-то. <с> Капец, я не знаю, как вы умеете. Как вы не умеете играть. В общем, берем дело. В общем, мы не попробовали, но я видел уже в боях вместе с вами. Ссылочка на прошлую серию будет в описании. Так, можно тебя прокачать. В общем, мне сложно. Не, ну это челлендж. Если мы проигрываем, то я качну его, да? То это значит, что слабак. <с> да значит Давайте-ка. Гео на поимку награды. Я попытаюсь, конечно, не умирать. А вы тоже не умираете, чуваки. А? Понятно вам? Слушайте, не умирайте. вроде легко умереть. Сейчас вам как дам. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. А Уйди-уйди, блин-блин. блин А вы, вы бьют. Почему? Меня убили. Эй, ну просни, чувак. Не понимаю его. че он тоже со мной умер? Либо же умирает, но ну иди умирай. Мне все равно. все могу идти даже сюда вот. Что издевайтесь надо мной? Дизлайк отбиться, да, как обычно? чё это такое, брау старш, ты чего неуправляемый какой-то? Ну да, конечно, нереально просто играть елый. Команда хорошая, я бы такую команду бы оставил, все таки такой иди змеи, кусайте их. он оттолкнем, спасем нашего дружка. Давай, -давай сам тогда. Хуан, -а. Блин, чё, хочешь помереть? А? Не понял. Сейчас стрех бы вы... врубил. А он там еще? Капец. Я что сам выжил? чё Это как? Я же не попал. Напиши в комментариях, это как случилось? Минута, да, потом двух и и секунда. Мне интересно. Давай, чувак, мы не трусы, пойдем их бам-бам сделаем. Так, уходим, все. Реплей, Ну что, проиграли? Блин, еще убили в конце, от хиттер. Ну, в общем, мы ролик записываем, отстанем. Вот каждом игре нужно, на ролик записывать, чтоб они отстали. Да. Такие они же хитрые, бравлеры. О, -о, -о новый рекорд, смотри, 12 ранг. А я думаю, как даже, когда же Подожди, я зачем вышел? Прикольно была команда, блин, ну ладно. В общем, по привычке вышел. Ну, прикольно была команда, не понравилось ну что она как-то уже устала, да, видно, что она устала. Вот, не подведите меня, чуваки. Я постараюсь тоже, конечно, не подвести. Потому что это наш челлендж. Если мы проиграем, то все. Можно даже челлендж сказать удаляю канал Макс Риск. Бравл Stars. Ну. Так, так. А, бьют. Вы что не прикрыли меня? Чё вы такие бездушные? У вас нет души. Все. Нет души. Отстань. Хоть попал, хоть что-то умеет их делать. Там один что-то как-то балуется. Ч, я не видел его, ч за приколы? Очень сами виноваты. Мне не подсказали, я никого не видел. Сейчас такое придет, да? Капец. Все, хватит. Регенерация. Там, блин, достали. Я даже регенерацию не могу. Порегери... Порегенерироваться. Я не знаю, что со мной горло сухое, да? Извиняйте, такого уж и поделать. Блин, Спрут, ты чё идёшь куда-то <соединяем> на автомате пошёл? <соединяем> вот, блин, Спрут, М -м -м -м, а -м, дела плохо. Решил умереть. Умираю, умираю, нравится, умираю. Отстань! Отстань! Блин, достал уже! А, блин! Уйди, ПЖ, а уйди, мало хп! Прикрой меня, спрут! не Джин какой-то. Я в шоке. Лучше давайте обойдем. Да, одиночным будем играть. Вот такую обойдем даже их. Ну что за подвох? Так, 17-21. Кто? Кто-то умер. А, это ты умер. Зачем ты умер, чувак? Затем мы проиграем. Да, затем мы можем проиграть. В общем, мы проиграли. Эта команда просто умеет проигрывать сами на Ваджин. Зачем ты сделал? Капец. Я просто в шоке. Став лайки, если тоже так не нравится. В общем, она сама ушла. Думает, а, мы проиграем, что уйдем. Или он, или он. Непонятно еще. В общем, челлендж невыполним. Нужно силу качать. Вот. Первый урок. Если вы знаете ответ, ну напишите хоть чатики. Так, давай-ка. Прикол. Ты чё, А? Ты чё, Беа? Ты умеешь играть? Нет, не умеешь? Ты виноват. Капец какой-то. Примемчик держись. А примемчик сдох. Вы реально прангуете меня, да? <звук> Давай, вот то, что я хотел. Че, Биа идет куда-то умирать. Так, сейчас кое что скажу Биа. Ты новичок, все, не умеешь играть БИА, не умеешь. Мы не держимся с рядом. Сельприма! Ты реально подводишь нас? И ты подводишь, -мо. Давайте сами сражайтесь. Я буду лучше подкреплением. Я буду мол, вообще не помогать ничем. Отстаньте. Да, ну ладно. <artus> <Producing> <artus> Куда летишь? Бам. <с downstream> Спину. Прикольно, наверное. Ну что, задыхать любишь, да? Любишь, конечно. А кто еще не любит? Сейчас тебе прикрою. Давайте, когда вам АКП, то прячемся. Ясно вам? Хоть какую-то тактику знать. Ладно, всем. Ставь лайк, если тебя уже надо, и я не знаю, как это работает. Они такие, мы их всех Я Не знаю, как они там. В общем, вы что-то не умеете играть. Вот, что я скажу. Вот, стоять на месте. Куда идти? Вот как он стоит, да, вс ⁇ Куда идти, Вы чё, чё делать? все проиграли, отлично. Не умеет они играть, да? Дайте мне нормальную диму. Или карта не подходит. Ну, карта мне немножко не подходит. Но это нереально, тима Давайте посмотрим, чем же дело. 1, 4, 4, 1, 5, 1. В общем, не карта, скорее всего. Браубол. В общем, давайте Браубол, да, все-таки. это на Макс Риск Брау Старс, как я знаю, ну. вот и все. В общем, чем больше лайков, чем чем заранее по большому счету, вы лайка набираете, тем я заранее выпускаю еще серии Можно в день получить 22 серии. Одну серию каждый день и вторую можно, но со условием того, что. Будет много лайков. Отстань! Отстань! А, блин! Отстань! Ай, приемчик от а тогда. Ч ⁇ застройте, да, я таки знал. Это а, же цели, бу-бу. Плачет. Да. Я не понимаю, давай туда тоже вместе, давай вместе. Сюда иди, чувак, дай О, опана, за пранкуем, давай, его забивай. Нет, да не наглеет, наглецы. Блин, кто будет спасать мира, как не я? Забегу. Угу. Это низкий чуваки, в общем, это нереально. Все, да, сказал, дело все, настали. Если проиграем, то все. Браво Старс, это чидерский сервер. Там вообще нереально выиграть. Ага. Лучше поиграйте зубу. Ссылочка на мой канал будет в описании. Хоть там он не везет. Да, везет реально. Ну да, лучше Майнкрафт. Ага, меня еще убили. Спасибо большое. А, спасибо большое еще. О, сбегу гупаси большое. да? Слагами буду играть, а? да сейчас. Чем бу чаще попадаю, тем я могу чаще выпускать эту соберу льду. Это отлично. Вс, вс. У меня есть ульта. Отстань. Есть ульта. Так, так, так. Чё? Ты чё делаешь, чувак? Я не знал. Я не знаю, как он и сделал. На автомате просто кинул. Думаю, это реально просто самоубийца. Кинул мне мяч. Я с вами не хочу уже играть. Все. Просто кинул мне мяч, я могу не забить. Я хотел сначала их оттолкнуть, а вот такие нет. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение, продолжать рубрику или же нет. Я думаю, нет. 183 кубка, 2-2 силы, 12 ранг. В общем, всем удачи, всем пока!